Трем подписчикам гостям я Джетли и мой макияж соответствует моему новогоднему настроению, да. Давайте же действительно попрощаемся со старым годом. Я надеюсь, что он вам принес все-таки хоть что-то хорошее, какие-то хорошие воспоминания, какие-то хорошие знакомства, еще что-нибудь хорошее. Вот и давайте его уже наконец проводим, потому что в этом году. Как и во всех предыдущих, случилось столько разной фигни, что лучше бы она осталась в старом году. А в новом году я вам желаю, чтобы у вас все получалось, чтобы ваши мечты сбывались, чтобы мы наконец-то чего-то с вами добились в этой жизни, да. И я надеюсь, что все у нас будет хорошо. Это... Вроде как год крысы 2020, а ведь только вчера казалось 2010, но нет! <смех> это было 10 лет назад. Но ладно, мы не будем в это углубляться. Я вас просто пришла сюда поздравить! Пожелать всего самого наилучшего, чтобы у нас наконец-то <смех> воцарился, скажем так, порядок. Ну и давайте есть салатики. <смех> Все. Всем спасибо за просмотр. Еще раз поздравляю. Я надеюсь, что в этом году вы оставь, останетесь со мной. Если ты не подписан, оформляй подписку и и на колокольчик, потому что я надеюсь, что в новом году у нас будет больше идей для того, чтобы что-то снять. Вот. И всем удачи, всем пока!